Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие мои! Приветствую вас на своем канале Кассандра Астра. Итак, сегодня на повестке момента прогноз мой на моих авторских авторской колоде, на моей авторской колоде под названием Океан Любви для знака зодиака Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбки. Для вас, дорогие мои, будет прогноз на март. 2023 года. Что будет, а чего не будет в ваших личных отношениях. Также немножко есть информация, в какой части месяца лучше знакомиться тем, кто с нуля собирается знакомиться. И помогать нам сегодня будут. Также будут подсказки из бабушкиной шкатулки. Я приготовила. И помогать нам будут еще обыкновенные простые карты. Уточня... Уточнялочки такие, да? Итак, на повестке момента весы. Итак, что же будет, а чего не будет в Ваших личных отношениях? Итак, что же будет? Будут такие отношения, как на разрыв истеричные первые часть месяца и любовь и пламя и все там знаете все вместе какие-то упреки и даже у вас появится ощущение может надо отпустить человека что там случилось что случилось потому что следующая карта лежит соперница то ли какая-то ситуация произошла тут конечно эта карта может относиться и к вам дорогая моя если около вас появился или начальник который на вас глаз положил это, знаете, как может быть мужчина-спонсор или мужчина-манипулятор как родственник, который хочет через ваши ругачки, через дезинформацию вас как бы разорвать ваш союз. Вот тут очень интересно. Я бы сказала, э особенно первые три недели береги свое гнездо, дорогая моя, у кого уже есть брак. Кто еще не познакомился то, конечно же, первые две недели они более благоприятны, но они тоже сложны, потому что у вас вы находитесь, будете находиться в марте вот немножко во внутреннем таком конфликте, и когда у нас внутренне идет не, ну, не то, что неустойчивость, а неуютство такое, и тогда сложно нам поверить, присмотреться к новому человеку, которого, который к нам приходит, которого нам судьба подводит. Нам сложно что-то в нем уловить. Мы в этот момент, знаете, глаза зашоренные, мы в себя смотрим в свои моменты, в свои неуютства. Они а не вокруг правильно оцен оценку выставляем. То есть, вот тут такой момент. Хочу добавить еще по второй части месяца марта. Ну вот, карта соперницы. Это не, не значит, что ваш муж уже там пойдет и ляжет с кем-то. Но это факт такой, что кто-то, может быть, уже глаз положил. А может быть, на вас кто-то глаз положил. Если на вас кто-то, я называю это карта черной розы, если на вас кто-то глаз положил, то, дорогая моя, взвешивайте, что вам важнее, что нужнее. Даже если это подарки какие-то намеки мы за все платим халявы не бывает вот такой момент теперь переходим чего ж не будет не будет ощущения надежности возможно тут надо еще обратить внимание если у вас есть подруга или коллега, которая вам какие-то дает козлиные советы, как вам лучше себя вести с мужем и как вот что, или как вам лучше дрессировать своего мужа, вот тут такой момент. То есть не будет ощущения надежности, особенно если вы с кем-то поделились и вам дают неправильные, вообще абсолютно ненужные вам какие-то козлосоветы, как я называю, козлиные советы они называются, да, это первая часть. Вторая часть. Э, вторая часть карта называется Радость. Вот тоже она не даст, вторая часть, вам как бы радостного ощущения. Если отношения, вы просто несете свой крест, и у вас будет ощущение чего-то вот не да, в душе, внутренней гармонии не додал вам ваш мужчина, ваша половинка вам, ну, не додает этого всего. Такое ощущение такое сейчас будет у вас в марте сейчас. Астрологически вот так стоят, вот планеты будут стоять, да? Вот. И Могут быть конфликты на тему детей, у кого есть дети, кстати. У кого есть хобби, могут быть упреки, у кого есть хобби, у вас или у него. Тоже тут могут какие-то нестыковочки произойти, даже на теме вашего хобби или его хобби. Вот, Возможно, не будет радостного посещения во второй части марта. Радостного посещения какого-то праздника юбилея вашего родственника или его родственника. Как-то, может быть, как-то что-то грустно произойдет. Вот какая-то грусть там вот есть. Да. И подсказка. Не буду вдаваться в тонкости, потому что это не личная, это не индивидуальная, дорогие мои, консультация. Хочу напомнить, кстати, по поводу... Чистки. Вот у меня иногда спрашивают, что, вот чистить можно по интернету, там отливки через, там, через экран. Нет, дорогие мои, это все рядом делается. Если вы делаете чистку, заказывайте типа у специалиста, типа чистку по интернету, но ну, на 80% вас обманывают, обманывают. Это я знаю по своим клиентам, вот как, как у них это происходило, происходит съем денег и адью гудбэй. Так, и подсказка из бабушкиной шкатулки. В тебе есть большие таланты, пора дать им жизнь. И не забудь что-то посадить в землю, дорогие мои. Что значит посадить в землю? Купите какой-то ящичек, посадите укроп для дома, для семьи. Или лучок посадите, но именно есть такие сейчас способы, можно посадить в стружку мокрую, и лук начнет расти на, на, на перо, да, на зелененькие вот штучки. Но нет, вам надо с землей почему-то, вам какое-то заземление тут надо, да. И тема талантов, если вы захотите что-то в себе, в какой-то кружок вступить или что, тут вот очень аккуратно, тут подходит первая часть марта, но ну, на всякий случай, чтобы не было лишних камней преткновения. Буду благодарна за лайки, за донаты и до встречи на моем канале. повестки момента наши скорпиончики итак итак что же будет а чего же не будет в марте второго года для вас дорогие мои скорпиошечки итак что же будет Будет какая-то магия на вас, может быть, вот такая карта магии, да? Не обязательно, что это магия какой-то, сидит маг, и там над вашей фотографией какие-то дела, или просто там на ваше имя что-то делает. Что-то такое есть, возможно, кто-то вам позавидовал, и будет такие какашки посылать, такие. У кого-то слово сильное, у кого послабже, в ваш адрес могут вот в вашу спину посылать какие-то дела такие не очень симпатичные, но так как у нас у нас мы прогнозируем про любовь то будет оцеплять любовь, то есть чтобы не было дом крепкая, полная чаша, чтобы не были как бы кошельки, Кош... почему я сегодня кошелечек даже положил, да, как бы кошельки туги деньгами, вот такая херня, будут какие-то зависти на ваши, или может муж у вас неплохо зарабатывает, или там даже у кого-то муж дальнобойщик там привозят деньги. Это говорит о том, что не надо никому хвастать, никому не надо рассказывать о доходах вашей семьи. То есть, что будет? Будет вот такая карта, которая люди будут лезть в вашу семью. Они захотят узнать, сколько у вас там, чего у вас там. Кто кому какие золотые кольца покупает? Вот такое, да? Ну, это говорит и о том, что вас, дорогая моя, могут регулярно взрываться такие эгоистические штучки, ну, такие амплитуды, и они могут вас немножко ввергать, ну, своего, ну, как сказать, свою половинку немножко под точить, укусить, уколоть. Вот на тему, где ты была, ты правильно, ты там все пахал или где-то развлекался. То есть вот такое. Это особенно касается у кого у вас, у женщин, у девочек, если вот мама немножко такая вредная или бабушка была. То есть вот первая часть марта, это может такие оголиться, такие темные всякие вот завихрения. Это первая часть. Вторая часть... Говорит, что каждый немножко в себя уйдет, но это поможет сохранить семью. Каждый немножко из вас нырнет свои дела, может, даже и работы, да, то есть это неплохо, это неплохо. Может, кому-то действительно надо уехать в командировку, а может быть, даже вам вместе съездить, но она получится более такая деловая, а не поездка двух влюблённых, я бы вот так сказала, в теме познакомиться. Мне даже сложно сказать, где тут познакомиться. Первая неделя, вот и все. Потом как-то вот, не знаю, первая вот неделя, потом сложновато. Потом, эм, если только искать, вот познакомиться, да, если там включать какую-то выгоду или для работы, или познакомиться, чтобы вас там куда-то на какое-то хорошее место устроили. Но вот, к сожалению, вот так вот такие подсказки. Это будет. Чего не будет? Не будет красивой любви. Вот карта заблокирована, потому что это очень сильная черномагическая карта, да. То есть вроде все, может и нормально сверху, а внутри вот такое. Но внутри, внутри если нырнуть, не будет сильно разлома, не будет. То есть какие-то силы будут оберегать вашу семью, какие-то предки или у него, или у вас сильные. Ангелы летают иногда над вашим гнездом и вот смягчают, смягчают, зашпаклевывают трещины. Это очень хорошо. Возможно, надо где-то, знаете, зайти вам в церковь, возможно. И, знаете, на укрепление семьи там, не знаю, поставить свечу, допустим, Богоматери или Иисусу Христу. Вот где-то. И на выходе обязательно какую-то денежку в данной ситуации положить в копилку, не конкретно тете старенькой дать или дяде старенькому дать, а вот на церковную, ну, как бы в, общую, в общий энергетический канал дать, без, без авторизации, скажем так, да? То есть вот тут такой момент, это первая часть месяца, то есть не будет разрушений там дотла, до конца. А вторая часть Смотрите, как интересно. Не будет, что враг до конца разбил вашу ситуацию. Да? Враг пытается разорвать. Это карта венка, которая красивая шелковой лентой переплетенной. И вот эту ленту хотят порвать. Эту основу, какую-то помощь, какой-то семье хотят порвать. Ну, возможно, вот, смотрите, тут лежит карта мужчины. Ну, мужчина, он, может быть, и друг вашего мужа по работе, или начальник, или ваш, или начальник вашего мужа, или родственник, который имеет свой бизнес, да? То есть вот тут, не знаю, надо ли этих людей сильно подпускать к себе в теме семьи, в теме любви. Может быть, какой-то вот за порогом что-то можно выслушать. Какие-то, может, если человек что-то там наобещает. Но не допускать сильно к семье. Надеюсь, дорогие мои, вы меня поняли, о чем я сказала. И раз такая карта вышла, скажу то, что и Весам сказала, и вам, Скорпионшам, скажу, дорогие мои. Э -э чистки и... Отливки, это тоже чистка, и бывает и без отливки, бывают другие варианты, которые вы заказываете вон, онлайн в интернете на 80% это просто съем денег с вас. Это потому что человек должен отвечать за свои дела, ну вот, в вживую. Какашки, вот такие, какашки таких характеров, где черные свечи, и шары, и магия, и магия там, и на растениях, и на людей. Это должен человек маг снимать, маг. И подсказка из бабушкиной шкатулки. Уважай покойников, их достижения. И тогда цифра 6. Тебе вечером поможет. Вот как хотите, так и воспринимайте то, что я вам сказала. Буду благодарна за лайки, за донаты и до встречи на моем канале. А теперь, дорогие мои стрельчихи и стрельцы, меня мужчины тоже смотрят, только в малом количестве. Итак, дорогие мои стрельчихи, что же будет, а чего не будет? Ох, смотрите, все черным-черно, не так у вас и просто. А потому что, я знаю почему, потому что напротив вас, астрологически, идет, плывет планета Марс. И поэтому мы-то все спрашиваем про вопрос любви. Венера-Марс. Любовь не любовь, мужчина-женщина, что тут такое, да? Итак, что же будет, а чего не будет? Ну, скажу так, будет секс, будет нормально, может быть, будет немножко у вас вот недопонимание, недоговорение, извиняюсь такого слова, нет вот недоговоры, что-то недооткрытие души одному-другому, может даже внезапный секс, ну вот... То есть плотские отношения такие совсем будут для сохранения семьи. А вот э, что-то такого красивого, где розы, где знаете, бабочки летают, это немножко вот не совсем то. Потому что эта карта, она тяжелая. Вообще, смотрите, три пиковых карты вышли. Они тяжелые, они дают непростые отношения. Когда кто-то защищается, кто-то, может, скрывает что-то вот, в личных отношениях. Да? Вот тут такой момент. Это первая часть. Вторая часть... А вторая часть марта, более раскрывающаяся, когда вы поймете, что вы ему нужны, ему наконец-то и что-то духовное, душевное между вами вот, захотелось. Тут осторожно, если у вас большая загруженность работой, может, даже он немножко приболеет, да, то есть может даже даже может, что-то добавите, да? помогайте, лечите, вкладывайте, чтобы отдача была тплая хорошая, сильная защита семейных отношений, да, то есть вы почувствуете, насколько вы нужны, а может у него какие-то передряги, допустим, что там в работе, знаете, бывает всякое-всякое, или напарник сволочь, или начальство не понимает, ну, всякое вообще, понимаете, абсолютно чухож, может быть, поэтому хочу сказать, что не теряйте из виду, вот скажем так, с теми познакомиться, где лучше. Ну, скорее всего, первые 10 дней лучше, но эти отношения могут как-то быть короткими, потому что они пройдут под вот таким, под эгидой пиковых отношений, во всех отношениях, как пик, вау, увидели, захотели друг друга, потом пор пошли-легли, все было супер, вау, но как-то почему-то это потом как-то рассосется, рассеется, и человек где-то ау, где-то исчез, понимаете, вот какой-то, или вообще даже может окажется, что он женатый, понимаете, то тут вот, вот, вот я вам сказала все, что сказала, это что будет. Что не будет? Не будет каких-то черных магий, не будет совсем сильных подстав, совсем уж таких, когда вы залипнете так, что не будете знать, как из этого выбираться. Да? То есть вот тут таких совсем больших обманов не будет про семью. Да? Возможно, человек все-таки ляпнет и брякнет. Но что он может ляпнуть? Он сказ может сказать, «Ну, ты знаешь, вот я уже почти развелся, значит, нифига он не разводится». Вот как только человек ляпнул, разворачивайтесь. На 180 градусов и уходите, а не на 360, как одна э, необразованная тетка там где-то по телевизору сказала, да. Вот, теперь, это первая часть месяца, вторая часть месяцев э, э, карта длинных отношений. То есть, вот, ощущение ж будет, ну, произойдет какое-то ощущение... Не зря сказала, болезнь или там что может быть. Может быть, это не индивидуальные варианты, да. Это всем сейчас прогнозируют. Когда вы поймете <coughs> это не на долгую дистанцию, а что такое. И вот мне нравится эта карта, да, она не очень хорошего состава тоже. То есть вследствие какой-то... Вот ситуации, какие-то шлифы по-любому потянутся до конца месяца, и у вас подорвется вера в стабильность ваших отношений надолго, в вера в стабильность вашей семьи надолго. Вот тут осторожно. Если действительно вы окунетесь вот в такую, ну не черную, а серую кляксу судьбы, приходите ко мне на онлайн-консультацию, Буду рассказывать. Ну, здесь так сильно не будет. Может, какой-то старый хвостик такой немножечко вот срабатывает в этой истории. Допустим, я не говорю, вот я тут сказала, не будет свеже накрученных мабель. Да? А бывает, что-то мы тянем по жизни кусочек медузы и не замечаем, не знаем, как это что. Я не буду вам по интернету снимать онлайн. Я просто скажу, как и что, как это подблокировать. Вот, дорогие мои, а, еще, господи, подсказка из бабушкиной шкатулки. Выполняй договоренности, и тогда цифра 5 тебе поможет. Вот, дорогие мои, вот. А, может быть, у вас какие-то шлейфы, хвосты, где-то что-то наобещали, да не сделали. Кстати, это многим из вас свойственно, потому что вы персона импульсивная. Может, наобещали, да забыли. А вот а оно где-то в воздухе висит, как обязательство, сатурнянство такое, да. И, дорогие мои, не забывайте, что, хочу один момент сказать, с 10 марта, Такая есть планета Сатурн, она начинает уже входить в знак рыбы. Рыба к вам эта квадратура. И, ближ, и уже начиная, ну, Март там не всех зацепит, но с мая, апрель-май уже начнет работать эта квадратура. И настройтесь на, хотя бы, да, маленький совет, настройтесь на жесткую пунктуальность ближайшие два года. Если захотите, чтобы у вас и семья не ломалась, и на работе какие-то проблемы, чтобы вас там кто не подсидел и не вышиб с рабочего места. Вот такой момент. Буду благодарна за донаты, э, за лайки. И до встречи на моем канале. Пишите свои резюме внизу под видео. До встречи. А теперь, дорогие мои, козерожки, козерожки. Итак, ой, что-то выпадает. Итак, что будет? А чего не будет в марте 2002 в том числе и сплетня. Это тоже, то есть, может быть, кто-то что-то вам враг невидимый. Или какая-то соседка, которая может чуть-чуть завидует вам, у нее не так вот же и складывается, да? Что-то ляпнет и у вас появится ощущение. Ну вот, я же думала, что там боялась, что у нас так все хорошо. А, оказывается, там Люська на него глаз положила, да?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 Ну, скорее всего, будет у вас какая-то очень такая загруженность делами, но вы будете успевать лавировать. Вы будете лавировать и любовь, и дела. И такая вы вся деловая, крутая такая. Ну, все, мне нравится. Начало марта мне очень нравится. Все, успеваете. И ваш мужчина вами прям гордится, думает, ну, моя умница, красавица, нифига себе, вот умеет она все. Да, вы очень деловая, очень четкая, вы очень... Точно знаете свои цели, и вы умеете многими путями прийти к своей цели. То есть, вот, будет красивые, хорошие отношения. Вот такие вот прям, очень вы почувствуете, работа, работа, а дома прямо бау. Вы жена, жена, жена, тире, может, и любовница, все в одном прекрасном пакете. Вторая часть марта говорит, что у вас начнет что-то вот карта пиковой дамы. Какие-то злючки-колючки. Возможно, это родственники чьи-то лезут в ваши отношения. Не хочу матом выражаться. Хотела бы, конечно, точное слово сказать, но нельзя, понимаете. Ну, нельзя попукивать, скажем так, вот, слушайте, да, именно слушайте, какая гнида вам что-то подсказывает, какую грязь на вашего мужика льет, или какая гнида вас учит, как вам дрессировать вашего мужика, чтобы поломать вот такие отношения, представляете, да, и происходит что, карта разорванной лентой, красивый венок, перевязан шелковой лентой любви, Какая-то падла враг против, да, хочет разорвать, чтобы вы не были сильны, когда мы сильны с мужем, и мы команда, мы идем к своим целям, у нас вдвойне все быстрее получается. Логично? Логично. Вот какая-то падла, какая-то сволочь будет влезать в ваши отношения. Тут главное, смотрите, чтобы вы сами тоже не стали вот этой падлой, которая сама на каких-то гиперпретензиях, дорогие мои. У меня вот говорила и говорю, основные мои клиентки это львицы и козерогши. Слишком большие планы, слишком большие претензии к своей половинке, а вот он должен, вот и все. И, и мужчина устает, чувствует, я не потяну ее грандиозные планы, и мужчине легче отползти в сторону. Вот так вы, дорогие мои, можете терять своих мужиков. Если у вас внутри вас недюжинная такая мощная энергия, ну, значит, больше сами тяните. Вот сами, тяните, если хотите, сохранить отношения. Это что будет? Не будет гипер каких-то материальных разборок первая часть месяца. Не будет. Даже ну вот не будет даже если муж поехал на какое-то там деловое свидание деловой контакт приехал и что то там вам рассказывает возможно вы и не будете то есть первая часть месяца он такая защищает вашу любовь вы не будете обращать внимание на какие-то мелочи и пилить его что он там допустим не ту цену выставил или что-то там или слишком дорого что-то купил да? и, или не за те деньги согласился какой-то объем работы сделать вторая часть очень интересно, смотрите, враги будут э, рвать, но не будет таких у вас разборок, да? То есть, может быть, не будет, что вот сейчас прослушали вы, да? То есть э, не надо выяснять отношения. Единственное, кто, кто кого любит, кто кого не любит, и не надо ругаться в теме родни, что а вот твоя родня, вот они, скоты, они нам мало помогают, да. Вот, вот, вот это тоже давайте не надо вплетать вот именно в март. Вот не будем вплетать, чтобы вот. Какие-то ругачки не работали на сильные ругачки. Мы все друг друга подкусываем, покусываем. Это бытовуха. Все мы устаем и хочется кому-то тоже с кем-то поделиться негативом за день. Да? Но вспомните, вспоминайте мое видео. То есть, так, как сказать, не рвите вот эту ленту, которая держит ваше гнездо. И подсказка из бабушкиной шпатулки. Изучай свою родину, слушай себя, будь там, куда твоя душа тянет. Вот вам философская подсказка. Буду благодарна за лайки, за донаты. Пишите свои комментарии внизу под видео. И до встречи на моем канале. Дорогие мои, ох, смотрите, ну, вот прям так положим. Дорогие мои водолейшие, это карта такая деловитости, деловая такая, ох, деловитости. Может быть, это родственница, которая постарше вас, хочет вам, наконец-то, что-то подарить. А может, через нее какое наследство нам светит, да? Итак, что будет, чего не будет. Карта бумаги, кстати, карта документов. Я не хочу сказать, что прям всем в водолейшим светит какое-то наследство, но иногда бывает подарок как наследство. Бывает совет такой, который вам на пять лет вперед пригодится в реальности и будет вам деньги даже приносить. Итак, что будет и чего не будет в марте 2023 года? Что будет? Будет ощущение надежности, даже будет немножко у вас внутренний страх, что вот слишком как-то неплохо у нас пошло, будете переживать за своего мужчину, как-то будете переживать за, за сохранение и дальше таких отношений, да? Карта надежности, карта хорошо. Когда слишком все хорошо, мы начинаем иногда нервничать. Ну вот мы так, бабы мы так устроены, мы бабы. Кому не понравилось, извиняюсь. Это первая часть. Вторая часть марта. будет Появится ощущение, что вы одна, какая-то одинокая. Что-то он вам не додает. А может быть, знаете, вы шустрое, вы хотите все сразу и сейчас. А он еще в процессе. А он как-то застрял. А он доделывает что-то. Или выстилает соломки для вашей совместной жизни. Да? Ну вот тут карта такая сообщений. Это сообщение может и как сообщение по наследству, и как сообщение...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 Она такая карта деловитости, когда, же, когда женщина растет, может быть какие-то курсы лучше пойти вам и заниматься собой, чем разборками со своим мужем. Вот я бы так сказала, тут такое ощущение, особенно тут подсказка на вторую часть марта, возможно вот во второй части марта занимайтесь своим самосовершенствованием, а не пилите своего мужа и подсказка мужчину и подсказка из бабушкиной шкатулки если берешь то и отдавать халявы не существует вот дорогие мои такие вам подсказки буду благодарна за донат за лайк и до встречи на моем канале момента наши уважаемые наши мудрые рыбки рыбки рыбки итак что же будет в марте 2023 года а чего не будет у вас в марте в отношениях мы смотрим всего лишь отношения мужчина женщина Ох, ну смотрите, дорогие мои, ну смотрите, ну не зря там у вас и ангел в гостях, и неплохо все, все неплохо, мне нравится, ну прям смотрите, да. Так, и что же будет, будет прекрасное и свидание, и сильные чувства, ну да, у многих из вас там дни рождения, вот будет такое вот вау, вот прям букеты-букеты, розы-розы, цветы-цветы. Прекрасно. Ну, соответственно, я смотрю, и вы сама тоже страстная. Вот, знаете, сильно и страстная. То есть я вас даже призываю быть страстной, быть из смиральды, быть непредсказуемой, быть какой-то новой в постели даже. Ну, покажите класс своему мужику. Ну, будет вообще, дорогие мои, супер, да? вообще, вообще, то есть, чем больше вы класс покажете, тем больше даже, как бы, может, нельзя так говорить, но больше даже, как бы, обогатитесь ваша семья, то есть, вы лично и подарочки, и все получите. В хорошем смысле, а сейчас не в дешевом смысле, дорогие мои, конечно же, да? Вот, теперь, в теме познакомиться, где лучше знакомиться. Лучше знакомиться, конечно, но вообще, скажу, тут все подходит даже, ну, как бы, вот мне, мне все тут нравится. Ну, когда вот вы познакомились, даже я не, тут срок не буду говорить, потому что и тут прекрасно, а тут вы, даже, возможно, <как> вторая часть, для тех, кто знакомится с нуля, она больше подходит, потому что там вы как-то больше будете энергетически статуснее, вы уже вообще такая вся притягательная, вся такая вкусная, вот, ну вот так, да. Чего не будет? Не будет каких-то ваших сомнений, надо ли вам подстраиваться, значит, вы будете естественны. Вот будьте естественны, иногда только -то, как в шутку, а не в шутку, это гротеск покажите, да. То есть больших, в смысле тут такой момент, больших подстроек не надо делать вам под своего мужчину, потому что уже они все сделаны до того, до марта 2023 года. Это первая часть месяца. Вторая часть месяца не будет, может немножко такое, ну, но ну иногда проскальзывать, взаимно или невзаимно. Вы будете больше смотреть в себя свои мироощущения, свои ощущения в отношениях. Мне это нравится. Возможно, даже такой период, когда вы будете отвлекаться от каких-то хобби, от каких-то проблем на работе, даже как интересно. Или, возможно, на работе идет такая пруха у вас сейчас, и начальство у вас, и для начальства вы такая вся в статусе, такая приятная, симпатичная, притягательная, энергетически, вкусная такая, да, такая, да, ну, идет как бы поток от вас. и Люди вам доверяют, доверяют, может там, допустим, ну, когда все круто у нас, круто идет в нашем гороскопе с транзитным гороскопом, но это период, когда мы и получаем повышение по карьерной лестнице или просто мы на нам жизнь подсовывает какую-то более крутую работу для нас более уютную и более даже и даже более в деньгах выше, да? То есть вот тут такой момент очень какой-то, дорогие мои, прямо ваш месяц. И подсказка из бабушкиной шкатулки: не бойся находи нахамить невежде. Соблюдай гигиену, твое лицо, твоя визитная карточка. Интересно, что сейчас уточню, что соблюдай гигиену. Возможно, каких-то много потоков к вам будет идти в марте. Ну, значит, уделяем лицо. Э, Почему-то лицо летает, да? Ну, вот, может быть, не экспериментируем с новыми косметическими средствами. Никакие тональники, мы ничего тут даже, э, может быть, даже новую тушь не применять я сейчас за более молодым говорю да то есть вот что-то тут такое уж не знаю вот ну, написала бабушка в шкатулке передала вам а я передала вот вам что там написано и до встречи в следующем месяце на моем канале